Так, здравствуйте. Два слова для Можно? прессы, пожалуйста. Молодые люди. Вы куда собрались? Мы в Екатеринбурге. Что вы там забыли? А мы туда в аквапах идем. Да что вы говорите? Это вот это сейчас. Ничего мы не говорим. Ну-ка, отойди Вот это молодой человек чей, кто такой? Это мой старый песик Гаврик. Максим думает, что это его старый песик Гаврик. Это что подумало? Привязался к нам и ходит за нами. Уходил за мной, а ко мне криется, видишь? Ну. Хороший. Мы пришли на вокзал, Кунгур. А Время тридцать минут, наверное. А Наш поезд отправляется в ноль ноль минут. Мы поджидаем нашего дядю Саша. И Всем привет, с вами. Мы сегодня в поезде Да, мы потому что едем в Санкт-Петербург Екатеринбург Будем плавать Да сейчас ночь потому что мы проснемся 4 часа 4 часа утра вот мама вон там максим вот он рома так товарищи вся наша бригада прибыла в город екатеринбург и вот мы идем на вот зал Да, положила что-то, что-то там было у тебя в кепке. Да, в кепке Толя потерял кепку в результате этого путешествия. Еще Толя не переживаем, и другой тем. А я что? Переживаю. Ты не переживаешь? Ну и правильно. Знаешь знаю, где ее оставила. Где? На она мы смотрели под этим магазин. потопали? Не, это они потопали. Ну, сейчас потопили, будем. Нам надо на вокзал, вот вокзал. Ребята, вокзал, вот он, видите? Там на платформе есть. Мы оттуда идем. Вот сейчас реставрируется вокзал. Вон какой красивый. скоро надо еще поспать вот такая красивая чаша тут находится мрамор наверное малахит ой, ой. и мраморная колонна настоящая суперский так а вот тут уже история 51 -й восемьдесят пятый год. А ну да, я наверное Свердловск. ЖД вокзал. А это уже современное место рабочего вокзала. Такие вот. Чемодан четырнадцатый год. Так, где наши дети? А там что? А, там 78 24 878 Колокол, рында. Такая форма железнодорожника. А чемодан тут, посмотри, Часы начальника станции. Но ну, чемодан вообще суперский. Доступай. Так, а эти чемоданы... 50-й год, войну прошедшую. Вот еще в моем детстве были такие чемоданы, когда картинки наклеивали на чемодан с внутренней стороны. Часы такие вокзальные, такой и все покрыто, да? Фонарь, счеты. Угу. А тут уже калькуляторы такие. Не калькуляторы, а... Как вот назывался вот этот вот? Феликс. Механизм-то, как его Арифмометр. Арифмометр? Да. И подстаканник. Да. А здание вокзала тоже самое. Вот я помню эти колонны, то когда я была тут. Форма начальника станции. И потом идет уже модификация. Вот это, да? Ну ладно, пойдем искать наших детей. Русская дирекция железнодорожного вокзалов истории и современность. Серов, Тюмень, Камышлов, Ревда, Тобольск, Нижний Тагил, Первоуральск. История. Там тоже шпиль. Ну, там антенна. А вот шпиль такой был, как громоотвод, наверное, да? Такие. Флаг не висел раньше. Нет, не висел, Флаг это не, не. Нет, это не для флага, скорее всего. Ак, смотри, смотри, всякие, вон видишь, балкончик это сверху крыши, это явно не русский стиль, это стиль какой-то нормандский, наверное, архитектурный. Так, мы идем в сторону метро, идем на угад, подчиняясь внутреннему голосу. Внутренний голос у дяди Саши нас куда-то ведет. И мы всей своей стайкой передвигаем. Может и не туда. Автовокзал. Мы приближаемся к автовокзалу. Где-то здесь должно быть метро. Метро Уральское. А вот спуск. Наверное, вот это метро. Но оно еще закрыто. Иранская шаурма. Что у нашей компании есть, это Ромина сумка. Так, а это храм, часовня. Сейчас мы подойдем к ней поближе и посмотрим. Кто знает, в виде чего эта часовня построена? Бывает в виде корабля, в виде креста? креста. Это в виде креста, да. Сколько на ней куполов? Три, три купола. Что три купола означает? Святую Троицу. Поже изучали? Изучали, не Бархатцы разного сорта посажены рядом и птички летают. Такое ощущение, как будто в Москву приехали. что станции нам надо поехать. Четыре думаешь? Раз, два, три, четыре. На а потаническая? А что ли? А это наша, это не будущая. Потаническая это не наша. Мы едем на потаническую. Это урожен? Ура. Конец. На этой станции 9 выходов. И мы попали в лабиринт. Не можем выйти теперь нам в нужную сторону. Шевелит бабушка ногами. Я, бабушка? Вот мы вышли на поверхность из этого лабиринта и в сторону аквапарка бабушка, двигаемся. Бабушка. Нам нужно пройти 1100 метров. Это мало. Бабушка. Бабушка. Время 8.29. А? А на взрослого тоже надо заполнять? Ну, Саша, надо нести еще бумажку. нибудь писали. А на себя тоже что ли писать? Пишет из себя. Ну да, да, да. А на взрослого просто себя пишет. Да, надо еще одну бумажку. Сейчас принеси еще одну У меня ручки. Сейчас я скажу. Так, это. Скафчики, душевая. Я прохожу <coughs>, душевую. Попали в 9 часов утра. Слышу голоса наших мальчиков. И вот они наши. А я уже сходила сюда. А зачем полотенце ты несешь? Сюда не надо полотенце. Надо было в какое оставить. Ну, повешайте сюда, ладно. Знаете, поговорите, что? Сюда положите, Дарья. Нет, ЖЭКО! Положи сюда. Все вот, да? Да. я собой буду А что ты будешь таскать Положи сюда, никто их не возьмет, кому нужен. Сраный может. Так, не бегать, не прыгать. Правила поведения читали? Я пойду туда. Я пойду туда. Я пойду туда. Я пойду туда. Я пойду туда. Я площадка, Мам, а Я уже, <свист> <свист> <свист> Я Идем. Идем. Ну, идите. Я Там волна такая, наверное, нельзя даже ходить. Нет, там везде инструктор, они им скажут, можно где, можно где, нельзя. Жилеты, жилеты. А вот и жилеты. 12-й аквапарк начал заполняться народом. И среди этого муравейника трудно отпускать наших детей. Хотя Солю я вижу, Соля! я вижу. Я хочу сейчас показать, какие тут есть услуги, так сказать, услуги. Кроме того, что все высокие горки, наших мальчишек. Пойдем снимать, сейчас снимем и Рому найдем. Там наши ребята не разрешили кататься, потому что они ростом не подошли. Надо, чтобы вот там высокий горки не разрешили кататься, да? Так, значит, у нас тут есть бассейн Волна. Они тут сдали волну и катались, это я показала. Так, здесь у нас высокие горки, красная лица и оранжевая. Черная дыра. И вот эти высокие нашим детям не разрешили катать. Бар, да. да. русские бани, это есть. Кауны от 20 до 100 градусов разные. Ну, так, вот большой набор, большой набор кресел, а? Пожалуйста, садись и наблюдать за процессом, грибок, так, вот тут кто-то катается, подожди, вот это девочка повыше тебя, да, повыше? Мама, а. почему он в раз на волне? На волне? Ой, да нам, мы еще тут знаешь, то будем, еще вот два часа прошло еще 4 часа тут будет, не Пойдем наверх, поднимемся в бар. Большая территория и очень большой набор услуг больше, чем Москва даже. Турецкие бани тут есть на камнях, прогревание. Сауна 20 градусов, сауна 70 и сауна 100 градусов. Причем несколько экземпляров. Так, вот бар. Несколько баров. Бара три, как я узнала. Вот довки бургер, гамбургер, чистородный коктей, коктейль. Коктейль будет? А, это волна с другой стороны. Но мы не видим наших мальчиков. А я вижу Максима, по-моему. Это Максим там. Да, это Максим. А Рому не вижу. Максим, Максим усердно ждет волны. Я вижу! Я Да вот он, вот он! Да! Да! Да! Да! Да! Максим! Да! Да! Да! Да! потерялась А что ли бежит? Mm. ребятам понравилось больше всего вот эта волна. А с другой стороны? Это остров, на острове, на а с другой стороны протыкает река. Медленная река вот она по окружности. Там, значит, дети поднимаются на горку. Это те, которые меньше 140 градусов они на этой горке едут, даже с двоя. Растялись, чтобы. А, вот они едут. Здесь Бублика. Но Бублика как-то интереснее будет. что у нас не разрешили на большую горку кататься. Там как-то они стараться и все. Как муравьи. Чай взяла гамбургер и взяла сырой снег на 259 рублей. И у нас, и, и 20 рублей. Вот на браслетик вот на это дают. Недиск э, И по выходе из бара, из э, этого флопарка, ну, нужно оплачивать. Волна, пасло, в одна минута. Есть уже на кузин, куда я хоть направляюсь, и хочу там посидеть. Может а камера не знаю, как у меня это получится? Барбеку, джакузи, туалет, э турецкие бани и сауны. Как я уже говорила, несколько видов. А там потекает И Тут левут помить. Пустые. Нашли меня. <соц> я вон там сидела в баре с этой горки. Нельзя. Вон там иди катайся, там большая ведь тоже. Там не уйдет. А ну не пускают, я что сделаю? Пойдемте в баню в дурецкую. Можешь Толю? А дядя Саша где? А что? Чай будете пить? Давайте. Пойдем чай пить? Пойдем. Толика зови, где Толя? Толя! А он, он туда пошел, зави его. Переход, док, два пирожных, три морозных и два чая. Я не повез, я пойду. Я, с а я посидел там. Там люди заходят влажные тогда. Сходят влажные, влажность поднимается, Там как-то, что-то, что-то, что-то, что-то. как, а -а -а. как камеру не Я решила все снять, а потом уже опять покупаться. Видишь, неправильно. Thank you. Это станция метро ботаническая, и у нее потолок сделан в виде сот. Торговый город Дирижаб. Ой, вот наша, да? Да. Малые мальчики, скажите, пожалуйста, какие Ваши впечатления от посещения аквапарка Лимпоплот? Отличные. У тебя тоже Я отличная? В ставлю. пять из пяти звезд. А ты, Рома? Да, четыре с половинку из пяти. А что, почему такая низкая оценка у тебя? Ну как низкая? Ну что тебе там больше всего понравилось? Понравились горки, понравилось, что там были волны. Вижу первого копать А дизельный. вам, Максим Юрьевич? Я не смогу Сколько? Три с половиной. А что так мало-то? После половина горок просто закрыта. Не дают нам. Потому что вы еще не подросли. Надо было хорошо мерить свой рост. У вас ведь есть уже 140? Нету еще. На оранжевую? У тебя нету 140 роста? роста. Так за рост должен, тот... Там они по росту уже спускали на оранжевую горку, на которую я скатилась. Там... Почему 400, А мне понравилась больше всего река. Я видел девочку, она у нас в саду училась. Я была 7 лет, она была, она... Она была с высотой в 5 лет. Я была 7 лет не было сильнее, то она Но в этом аквапарке требования к росту определенно, не к весу, не к годам, а росту у тебя, чтобы был высота. Вот это бы точно там смог, просто надо было тебе. А у, меня, а у меня не в полной, потому что у меня там, когда если ты просто едешь в аквапарке, то если ты высунул из воды, то у тебя, ну тем более. Да не, не, еще рано, Поэтому, рано, да. рано. И еще, и еще, когда, и еще когда, я пыталась плавать, когда были волны, я, э, у меня кожа вот туда застрялась, у меня тут еще стало скажет. И еще где-то. Одним словом, вы больше никогда в жизни не пойдете в аквапарк. Пойдем. Пойдете? А что такое низкие оценки? А вы, Максим Юрьевич, не пойдете Чего? уже точно, Все да? Ничего. Вам Пойдем. же не понравилось? В другой поедет. А, в Москве? все горки можно. Нет. Все. Только по летам. Нет. Почему летом? По годам? Нет. Да. Нет. Там в Москве можно, там только да, со, взрослыми, можно. со взрослыми. Со взрослыми. А все можно лет. Там помнишь, мы вместе ездили на двойном б... банане? Да. На как двойном... ты меня там выкинул? В... В... А здесь нету двойных бубликов? А там в Марьино мы ага. были, там двойные были бублики, Двоем садишься Я с ребенком знаю, и едешь к самой высокой Я горке. Чего ты ждешь? Пока. Поезда? При, припьется поезд и заберет нас. Да и он через пол, через, через скоро будет Бабушка, объявление? Нет, пока не объявят, не пойдем да. никуда. О, ну что это, ну, ребят? фотос? Она только начала сниматься. У вас, смотри, смотри. Там на паузу я поставил. А-а, я снимала до этого? А-а, я поставил на паузу. молнию заснялись ну ладно иди мой мальчик иди ты где был ты где был мой хороший Я в кости как сидел где-то да погулял ну пойдем в магазин он за нами сейчас не бери рома его поставь оставь пойдем с нами пойдем в магазин Пойдем. пойдем идет идет он за нами сейчас побежит до самого магазина он За мной идет. Главное, Пам -пам -пам Что ты сказал, Рома? Дойдем да уже. Дойдем да мы? Да он, тут убежал, упаду, а? он тут всю территорию вокруг дома считает своей территорией. Да, Барсик? Пойдем мы, хороший, хотим. Да. Мне Гаврюша больше понравился. Знаешь, он ну, там, наверное, на остановке живет. Ага. Ой, Барсик, чуть, а не, чуть не запнулась от да тебя. Смотри, не... вот как он будет аккуратно идти. Там лужа Куда ты пошел? Идем. Он и ну, дай пойдет. Подожди, подожди. Что, что он идем. будет делать с лужей? Идем. Он обойдет сейчас. Он грязь не пойдет. Он не такой дурак, да, Барсик? Пойдем сюда. Знаешь, почему не... Знаешь, почему не... Да идем. Что Придем... ты это он мелкает? Да. Знаешь, что с тобой, собакой, Боже, нравится? Знаешь почему? почему? Мой мальчик. Он как собачонок ходит за мной. Не как собачонок. Гаврик ползучен. Гаврик тебя защищает может. А кот бросает, сбежит, и все. Что это было? это было? Ну что ты? Домой пойдешь? Надо было сидеть там ждать после кулинарии нас, товарищ Барсик. Ой. Так, я пойду тогда в хлебный дом, ребята. Вы домой идите, на ключи. Там ключи и то ли кое-мороженка что-то. Давай, иди, я пойду домой. Барсик с вами.